Посла Китая в Израиле Дувее обнаружили мертвым в своей резиденции в городе Герцлие, который располагается к северу от Тель-Авива. Об этом сообщает газета «Зе Пост со ссылкой на представителя МИД Израиля. Информацию о смерти подтвердил заместитель посла КНР Дайюмин. Дипломату было 57 лет. По данным «Зе Post, признаков насильственной смерти не обнаружено, причиной смерти посла мог стать сердечный приступ. 57-летний Дувей был назначен послом Китая в Израиле в феврале текущего года. Ранее, с 2016 года, он был послом КНР на Украине. Пока нет никаких официальных данных о причинах смерти Дувея. Обстоятельства произошедшего расследуются. Известно, что у посла на родине остались супруга и сын.